Всем здорово, подписчики, меня зовут Руслан, Руслан. и продолжаем играть в Майнкрафт в мире. Продолжаем. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, на мой. все будут ролики на канале записывал я буду записывать все на канале выложу ролики все будут на канале ролики все, все будет на канале И подпи я потом ссылку дам на телегу потом По под видео найдете и подписывайтесь. Все на найдёте, В Буду опрос делать. Когда ролики выпускать и во сколько. Даже. Ага, про... ага житель. Да, скажи. Да, ага. Ага, сказки говорите. Я думаю, 3 три... а, а, а. часа можно записать в Можно, да, можно. Не, давайте 4. Или... Давайте 4. Ой, 3 давайте. Угу, угу, угу. Всё, продолжаем все, продолжаем, все, все, все, начинаем. Начинаем, начинаем, начинаем, все, начинаем. Все записывать, начинаем, все записывать, начинаем. Ролик на канал. <смех> на свинку убить. А тай глючит. Тай, сейчас мне прикинь, это уже снова туда. Опять снова no, туда, все so, туда, туда, туда. Да, да, да.